Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Вице-премьер России Татьяна Голикова, говоря о новой федеральной программе переобучения людей предпенсионного возраста, заявила на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», что, цитирую, «Нет никаких опасений возможного роста безработицы на фоне увеличения числа потенциальных работников, из-за переобученных людей предпенсионного возраста. Конец цитаты. Также она добавила, что часть людей, которые продолжат работать и за рамками пенсионного возраста, тоже могут воспользоваться этой возможностью. Вот так глупые буржуазные решения, основанные на одной только жадности, приводят не только к тому, что дожить до пенсии становится недостижимой целью, но и потенциально еще к большему росту безработицы. Пенсионный фонд сократит каждого четвертого сотрудника. Штат фонда с 2015 года по настоящее время сократился более чем на 17 тысяч человек. В 2019 году также планируется сокращение численности специалистов. В целом сокращение штата составит до 25%, отметили в пресс-службе. В очередной раз мы видим, как эффективные менеджеры сокращают количество трудящихся и все ради максимизации прибыли. Как всегда, буржуи не важно, что из-за этого тысячи работников окажутся на улице, потеряв возможность кормить свои семьи. Правозащитница рассказала о зарплате Улюкаева в колонии. Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев на должности библиотекаря в Тверской колонии будет получать свыше 11 тысяч рублей, если будет работать в стандартном режиме, рассказала РИА Новости заместитель председателя ОНК Москвы и обозреватель МК Ева Меркачева. Правозащитница добавила, что в колонии отмечают его примерное поведение, так что у него есть все шансы выйти по УДО. Напомним, что Улюкаев был осужден за полученную взятку в 2 миллиона долларов. Вот она, справедливость при капитализме. Грабь миллионы, тебе все простят. Укради с голода колбасу или шоколадку, отсидишь по полной. Подготовка ребенка к первому сентября вызывает финансовые трудности, у 50% родителей. К такому выводу пришли социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения в ЦИОМ. У каждого второго опрошенного, 51%, подготовка к 1 сентября вызывает определенные финансовые трудности, но они рассматриваются как посильные. Для каждого пятого, 21%, сборы к 1 сентября связаны со значительными тратами, к которым нужно готовиться заранее, копить. Население беднеет, цены растут Понятно, что при таких условиях даже сбор ребенка в школу становится непосильной ношей. В Кургане массово закрываются магазины из-за бедности покупателей. По данным, средний доход жителя за Урали в июне 2018 года составил чуть более 22 тысяч рублей. Это на тысячу меньше, чем годом ранее. При этом объем реальных располагаемых доходов за вычетом инфляции и обязательных платежей у зауральцев снизился в июне 2018 года до 87% к уровню прошлого года. Мы видим, как с каждым днем благосостояние простого народа ухудшается. Населению приходится экономить даже на еде. Товарищ, в связи с этим возникает лишь один вопрос. Как долго ты будешь это терпеть? Если же твое терпение подходит к концу и ты готов вступить в борьбу с буржуазным режимом, пиши на почту в описании. С вами было.